Только двери, когда... когда я буду тормозиться, вы двери не сможете открыть. Надо, чтобы тогда я остановился. Осторожно, там и встречный поток еще. Сейчас, там, может, там потихонечку, идем. Вон она, да? Да, да, да. слева. Ага. Слева. слева. Слева, в грядке. А вон, потихонечку да, идем. Ниже. Вот, слева. Ну, короче, слева. Слева. Слева, слева. Слева. слева. Блядь. Нормально. Подожди. Девочка, да, тихо сейчас, подожди. А тут сюда заезжают автобусы, Давай, работаем. Давай, давай, давай. Стреляй, стреляй! Стреляй по колесам! Давай! Давай! Вперед, вперед, вперед, закрывай! Закрывай! Закрывай вперед! Давай, стекла! Давай, давай, давай! Лупи! Лупи стекло! Давай, лупи стекло! Давай, давай, вырывай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай! Вырезай!